Если вы любите готовить не только вкусные и полезные, но и несложные блюда, тогда этот вариант, как приготовить быстрый томатный суп с креветками, стоит взять на заметку. Это очень классный рецепт приготовления быстрого томатного супа с креветками. Использовать в качестве основы можно как свежие, так и консервированные помидоры в собственном соку. Блюдо получается очень нежным, легким и невероятно ароматным. Побалуйте себя вкусненьким на обед. Досмотришь им вида и я предложу записать список ингредиентов 1 вот такой набор продуктов будет необходим чтобы повторить этот простой рецепт быстрого томатного супа с креветками для любителей остренького рекомендую также использовать соус табаско или его аналоги также при подаче можно дополнить суп бальзамиком 2. На сковороде разогрейте немного оливкового масла, очистите и нарежьте лук, морковь, чеснок и сладкий перец. Выложите овощи на сковороду и обжарьте на среднем огне. Помидоры очистите от кожуры, сделайте надрезы и ошпарьте кипятком, и измельчите. 3. Обжаренные овощи соедините с помидорами, выложите все в блендер и измельчите. Креветки можно отварить в подсоленной воде или обжарить на сковороде со специями. 4. После отправьте все в кастрюлю и поставьте на огонь, посолите по вкусу, добавьте специи и травы, щепотку соли и немного белого вина, доведите до кипения, проварите пару минут, вот и весь секрет, как приготовить быстрый томатный суп с креветками в домашних условиях. Подписавшимся, больше вкусностей. 5. Налейте немного супа в тарелку, добавьте щепотку тертого сыра и креветки. При желании дополните бальзамиком, острым соусом, сухариками или гринками, например. Вкуснее тем, кто подпишется. Продукты и их количество. Далее. Помидоры. 700 грамм, луковица 1 штука, морковь 1 штука, сладкий перец 1 штука, чеснок 1-2 зубчиков, креветки 250 грамм, белое вино сухое 50 миллилитров, масло оливковое 1 столовая ложка, соль 1 щепотка, перец 1 щепотка, прованские травы 1 щепотка, сыр 50 грамм, количество порций 4-6. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Всем Марии удачи и удачи у Марии. Увидимся.